Сегодняшний наш турнир 20-м ювелайном, это самый старый турнир в Украине діти Украины». Також в рамках этого турнира проходит у нас Кубок Украины в розділі «Пульсе» в формальных комплексах и командный чемпионат Украины, где занимаются взрослые и юниоры. Турнир является визитивкой нашего города и также является рейтингом турниром. На котором выбираются спортсмены до национальной сборной. Они набирают свои баллы. Среди дорослих это один из главных стартов, это мастерский турнир, на котором у нас багато дуже закрываются мастры спорту. От, в нем приймає участие шесть чоловічих, шесть жіночих команд, дві юніорських та чотири чоловіки юніори принимают. Такие запекли, дуже бої у нас за в кількість на близько 800 людей. в самом дите Украины мы уже в третьем проводимо. еще також у двух розділах. это кируги, спарринг, та формальные комплексы помсе. хочу поздороваться всех спортсменов с наступающим новым роком, приз двум и побежать всем. великого наптения, на змаганнях, також фарту без нього спортсменов, ну не я. ну и конечно же получать удовольствие. Дякую. Этот год у нас уже завершающий. Я думаю, что в этом году наша сборная команда очень хорошо выступила на чемпионате. Единственное, где мы не взяли не чемпионат мира, остальные все штаты чемпионата мира, Европа, кадеты, молодежь, взрослые. Везде взяли э, вот, медали. Что касается следующего года, очень насыщенные мы соревновали, Это опять-таки чемпионат Европы, отбор на Олимпийские игры. Конечно, мы на основном все ставим, чтобы попасть на Олимпиаду. Я думаю, что наш шанс э, как раз в следующий год э, будет, э, к сожалению, только два. Если раньше была первая тройка отбор на Олимпийских в этом году только соревнователи попадают на Олимпийские игры. Мы рассчитываем. У нас есть очень хорошие сильные спортсмены, которые в этом году показали хорошие результаты. Это Вороновский, это Романданов, это Боднер, это вот еще Гарбер. Я думаю, что в принципе еще и другие спортсмены, которые могут. Но мы еще будем смотреть на данный момент. Я думаю, что вот как раз эти спортсмены, которые я озвучил, они сегодня являются кандидатом на участие. Новационный ледиший который будет Италии. Сегодня я представляю на командном чемпионате Украины Харьковскую область. Год сложился удачно, было приятно, что сегодня наградили и кубком и как, грамотой. Год сложился. Удачно. В этом году. Стал третьим на Всемирной универсиаде, еще стал третьим на Европе экстракласса и первым на чемпионате Европы среди студентов. В целом доволен своим выступлением, но есть к чему стремиться. В следующем году будем отбираться на Олимпийские игры и будем делать больше. Эти соревнования являются уже последними в этом году. Мы таким образом заканчиваем уходящий 2009 год, заканчиваем этот сезон. Данный год был для нашей команды успешным, как и для сборных, так и для лично моей команды. То есть сборная по молодежи у нас в этом году на чемпионате Европы в Швеции заняла третье командное место, что есть историческим результатом, историческим фактом для нашей украинской сборной. Сборная кадетов с чемпионата мира провезла две золотые медали, что есть тоже очень высоким показателем, очень высоким результатом. Юниорская сборная также себя хорошо проявила, тоже были медали на чемпионате Европы, который состоялся в Испании. Также этот год был примечательным лично для меня, тем, что был достоин государственной награды президента Украины Владимира Зеленского, что и для меня... Скажем так, высокая планка. И как бы не хотелось ниже этой планки опускаться, двигаться только вперед к новым вершинам, новым успехам. Всех с наступающим Новым годом! Здоровья, мира, добра, спортивных успехов, всего самого наилучшего в наступающем 2020 году.